Фактически гражданин приглашает еще одного-двух человек для того, чтобы составить акт. Чаще всего в конфликтных ситуациях застройщик отказывается от подписания такого акта. Соответственно, этот акт одним дольщиком составлен быть не может, ну, точнее может быть, но он будет недостаточно убедителен. Соответственно, должны в акте участвовать незаинтересованные лица, это могут быть, может быть кто угодно. Суть акта состоит в том, что вот два или три человека собрались и зафиксировали факт того, что дольщику чинится препятствие в осмотре объекта недвижимости. Указывается дата, место ну, и прочие характеристики да, по нахождению в объекте. Там, если есть полный адрес, если есть реквизиты договора, можно вписать реквизиты договора. В конце стороны подписываются, и это уже является Доказательством того, что дольщику чинится препятствие. В этой ситуации возможно застройщику, поскольку он препятствует приемке квартиры, предъявлять неустойку за непередачу квартиры вовремя. Ну и, соответственно, этот акт будет документом, который реально приобщить к судебному делу, если уже дойдет до этого.